Привет, дорогой друг! И сегодня я снова на той же рубрике Чё купил? И покажу, что купил В данном случае это я не покупал, слукавил сразу Это мне заслали, ты можешь написать, что А, реклама! Ну, отчасти да, отчасти реклама С другой стороны, это на самом деле выстраданный инструмент Он ехал ко мне целых полгода История просто, просто великолепная Люди мне выслали инструмент, сказали, что Вот, смотри трек ну, трек-код отслеживания. Мне потом звонят, мы, типа, вот мы вам привезли. Оказывается, привезли не по моему местному назначению, не просто по, не по месту назначению, там, в городе, в пределах города, а в другом городе привезли. В итоге сказали, что разберутся, и пропали. Как бы, ну, я расслабился и забил, думаю, ну, пропали, значит, может быть, не хотят. Как бы, не парюсь. А в итоге, оказывается, бедный инструмент полгода катался по нашей необъятной. Короче, вот он доехал до меня, Итак, рассмотрим мы сегодня что? В пределах эконом-диапазона цен вот этот инструмент. В данном случае вот такой вот большой точило-наждак и вот такой вот небольшой шуруповерт. Сразу скажу, инструмент китайский в любом случае. Все в эконом-варианте у нас все сделано в Китае. Да, забрендировано, забрендировано как название «Ермак». Не знаю, может быть, кому-то что-то говорит о чем то Якобы у них на самом деле большая линейка инструментов. Вообще очень разного. И не только инструменты, но и всяких бытовых штук. Там, не знаю, они мне еще заслали а, уплотнитель для окон. Даже там такой тоже под их брендом. Такое, короче, именно. Большой-большой выбор, ассортимент и тому подобное. Сразу скажу, что вот Точила. Точила мне реально понравилась. Стоит на Азоне. Я оставлю ссылку на Азон и на Алиэкспресс. Кому интересно будет, в описании можете посмотреть цены. Вот эта штука в районе, по-моему, 4000 стоит. Я не буду сейчас врать, цены в описании вы будет не найти. Самая главная фишка, что это 400 ватт и 2950, короче, тысячи оборотов в минуту. И здесь есть подсветка. Он очень массивный, под большие камни. Но он весит 10 блин, килограмм. Самое приятное, я уже попробовал им поточить. Ну, по крайней мере, он не останавливается. У меня есть такой старый маленький точило. Я его покупал сам еще там несколько лет назад, может быть, даже лет пять назад. Ну, его можно остановить ножом, если ты точишь нож. Мы сейчас это все включим, мы сейчас это все протестируем. А по поводу шуруповерта, ну, что сказать. Ну, шуруповерт как шуруповерт. В принципе, они даже все форм-фактором одинаковые. Единственное, что он односкоростной. Я вот этого еще ни разу не встречал. Поставляется это вот, вот в такой вот упаковке. Дрель, шуруповерт аккумуляторная, 12 вольтовая. Самое странное решение, которое я только видел, на самом деле, это вот зарядка... Короче, нет зарядной станции для аккумулятора. Здесь просто, просто вилочка, и ты втыкаешь эту вилочку вот. При этом еще очень криво сделано, туго. Ну, якобы литионная. Ну, скорее всего, это литийные, а три банки здесь просто. Потому что вряд ли не киркадмивые аккумуляторы сейчас ставят. Я давно хотел вот форм, такого форм-фактора то есть без балды, да, без большой, как у меня есть там аккумуляторы, э как шуруповерт, с большими аккумуляторами. Он может быть слабенький, для большого объема он не пойдет, но вот что-то такое подкрутить запросто. Есть один большой минус. Опять же, повторю: пусть это частично будет реклама. Это реклама, безусловно. Но я не буду облизывать это Я скажу сейчас все недостатки, как есть Он, блин, тяжелее в два раза, чем шуруповерты Вот, вот этот на 24 вольта, в 2 ампера Он легче, чем вот этот Я не уверен, конечно, что они, может быть, там Может быть, здесь, типа, больше, да, ампер часов, чем здесь Ну, вряд ли Просто почему это тяжелее, хотя у него форм-фактор, по идее, должно быть меньше Это же вообще, типа, монтажный какой-то, да, получается шуруповерт Ну, не знаю Заявляется, что здесь, типа, бесщеточный. Ну, что здесь, что здесь, скорее всего, обычные коллекторные двигателя стоят. Я с точностью могу сказать, что вот здесь бесщеточный двигатель. Лишь потому, что не пахнет щетками, когда ты его долго вот, или резко включаешь. Вот здесь пахнет, там же, в том же черном, тоже пах, запах есть. Особенно после того, как ты долго что-нибудь им по... Сверлишь. Ну, не знаю. Опять же, он стоит 2000 рублей. Я уже собрал его полностью. Ну, то есть, эти защитные экраны, которые я в итоге потом сниму, потому что сильно перетянул, блин. А, проще, проще, честно, проще одеть очки, чем вот это вот выдумывать. Единственное, конечно, самый большой минус здесь, что нету поворотного столика. В итоге, что ты спросишь? Чё вот, че. Давай включим, посмотрим. Еще, кстати, самый непонятный и тупой косяк. Свет включается только при нажатии на пуск двигателя. Почему нельзя было сделать здесь выключатель? Я не понимаю. якобы вышел на свои там 3000 оборотов. Вы можете видеть, что свет может моргать. Так работает просто камера. Плюс это светодиодка. У нее совпадает синхрон. С 10 кадров в секунду. Честно, станком, реально станком доволен. Это прям добротный аппарат. Поправлю себя. Здесь написано про размер круга. 200 на 20 и на 16 миллиметров. То есть, диаметр 200. Достаточно большой весистый круг. Единственное, конечно, что я буду еще докупать себе точило с водяным именно точением, которое медленно крутится камень, чтобы точить токарные лицы по дереву. Вот. Потому что таким сложновато точить, он просто перегорает. Сама сборка неплохая, но опять же, начнем с того, что это все одинаково типовое. Типовое. Это китайское типовое... Произведение искусства, я не знаю. Ну да, так и есть. Все, что до определенной планки по цене, все это собирается на одном заводе. Вы не поверите, но существует в Китае прям целый завод по производству условно вот, вот таких вот именно станков заточных, либо шуруповертов. Ну и не именно, вот только таких. То есть там определенное количество шуруповертов разных видов. И они просто... Ты приезжаешь, у тебя есть своя компания, ты просишь, забрендируйте, сделайте мне... А вот такую вот интересную раскраску и наклейте наклейку. Здесь наклейка. Здесь даже не как-то нет не выпрессовка бренда, а просто наклейка. Вот Вам наклеивают и вы газуете. Просто я точно такую же видел. Кёльнир? Нет. АЕГ. Вот. АЕГ точно такая же расцветка была. Так что АЕГ, это хоть компания-то и немецкая, но также она производится полностью вся в Китае и просто забрендирована. Я поэтому и сказал, что не стоит сильно загоняться по этому поводу. Если ты покупаешь этот инструмент для постоянной физической трудной работы, ну, ребят, тут как бы нужно выбирать. Скорее всего, тебе нужно покупать эти мелоки, либо там какую-нибудь промышленную макиту. Это вот да, но не вот это. Это для бытового использования. Если ты будешь им работать 24 на 7, ну, если ты будешь работать им сам, не кидай они до пятом, я не знаю, не швыряя, не разбивая, не нормально постоянно заряжая, то он может быть еще послужит. А если ты это отдашь каким-нибудь ребятам, строителям, ну просто бригаде, скорее всего он умрет через неделю. И самое обидное, кстати, опять же, я не знаю почему, но здесь только один аккумулятор. Один аккумулятор в комплекте. Во всех больших шуруповертах два аккумулятора. Это как-то гениально сэкономлено, конечно. Станок я сейчас буду ставить на место старого, и старого мы будем делать гриндер, я не знаю как, но мы еще не придумали, но придумали. Самое главное, что здесь хорошие резиновые ножки, вот он на них как раз пружинит, и самое главное, он увесистый. Он весит 10 килограмм. прям хорошая такая машинка. Здесь изначально была светодиодная лампа, я вот не знаю, попробовать ее будет поменять на обычную, точнее не на светодиодную, а на маленькую обычную. Чтобы она не моргала. Теперь хоть топоры пары заточу. Но, тем не менее, тем не менее вы все это можете найти по ссылочкам внизу. И на зоне, и на алиэкспрессе. Все это можно сравнить, купить, посмотреть. И цены постоянно плавают. Поэтому смотрите. Еще, кстати, что мне не очень зашло. У него... Ну, я, конечно, сам по себе мелкий. У меня достаточно мелкие руки. Но у него слишком большая... Слишком большая рукоять, она прям такая пузатая. Сейчас покажу других ребят. Вот, посмотрите, других ребят. А теперь посмотрите на жопу этого красавца. Не, ну блин, вы как бы смекаете, да? Смекаете к чему я? Его неудобно в руках держать. Итак, продолжая наш разговор, я снял, вот он, старенький мой, старенький станок, уже камни сточенные наглухо. Это у нас... Калибр на 300 Вт заявлено, а здесь 400. Как вы думаете, кто врет? Вот этот маленький движочек. 300 Вт здесь есть? Я думаю, вряд ли. Итог, мы из него будем делать попозже. Гриндер. Мы его убрали в сторону, сняли с постамента. Вот там вот у меня стоял. Вот сюда мы сейчас закрепим наш новый агрегат. Я очень искренне надеюсь, иначе придется сделать новый-новый постамент. Да нет, знаете, все идеально, нам повезло, все стало просто супер. Итак, станок закреплен на постаменте, выглядит это у меня, конечно, не так притязательно. но там подложены войлочные пятки и теперь эта конструкция вообще не колышется и не прыгает. Это у меня для остужения, водичка туда наливается. Ну и сейчас. Пришло время протестировать, наверное, что-нибудь, блин, просто сточить. Я возьму вот такой вот болт и сейчас мы его попробуем сточить. Не знаю, насколько я понимаю, вот, вот здесь более грубый камень, здесь более мелкий. Сейчас попробуем. Ну и самое главное, чтобы стружка в глаз не била, надевая очки мудила. Так как бы помимо еще экрана, на всякий случай. Разгоняется он поистине как самолет. И воздух от него дует сильно. Приступим. Ну что ж, друзья. Я показал, что получилось. Делайте выводы сами. Ссылочки в любом случае я оставлю внизу в описании, а также в закрепленном комментарии. Посмотрите, может быть, кому-то что-то пригодится. Но, честно, положа на руку на сердце, из вот этого вот того что мне прислали двух штук да я доволен безумно станочком станок мощный а, блин на самом деле он стоит 4000 я думаю он с оправдывает вот эти вот цифры хорошая машинка пригодится по шуруповерту конечно есть вопросы но это в любом случае к любому инструменту у которого нет своего производства то есть который стоковый китайский инструмент который одинаковой модели у многих производителей поэтому это все Имеет место быть. Ну а с вами был я, Дмитрий. Задавайте вопросы, давайте пообщаемся в комментариях. И пока-пока.